Мусорная реформа, да? Здорово! 300 рублей мне шлет такого. Ежемесячно. На человека. Вот такая вот мусорная реформа. Город Гулькевич. Обалдеть. Главное, ящики пустые, практически. А мусор весь рядышком. И за что я должна платить 300 рублей? Там палисадник. Возле МКД уже и там мусор. Это у нас аллейка. Обалденный ямочный ремонт дорог. Интересно, сколько списали бюджетных средств. На такой ямочный ремонт дорог. Наляпали и так сойдет. Фиксики вчера весь вечер трудились. Часов с пяти. Ну вот так вот заляпали ямочный ремонт дорог. Походу коммуникации уже проваливаются. Деревья выкорчевывали. Все на дурках. Мыши проели, летучие. Вот так и заляпали, ребята. Красота, красота. Результаты прошедшего 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, закрепляющей гарантии улучшения качества жизни россиян, не заставили себя долго ждать. Глава Гулькиевского района Александр Александрович Шишикин пересмотрел свою работу и работу своей команды и в отдельных случаях перешел на новость с применением инновационных методов уровень работы. Так, например, в Гулькиевском районе... При ремонте асфальтового покрытия дорог улиц города отказались от привычного повсеместно используемого такого метода, как ямочный ремонт. И впервые применили новый метод, год пометил. Пилотный проект этого метода был применен в городе Гулькевиче при ремонте асфальтового покрытия пересечения дорог улиц Ословского и Степана Разина. Преодолевая вот такой препятствие по улице Степана Разина. Не заметив его, инноваторы проехали чуть дальше метров. 200 до пересечения улиц Островского и Степана Разина. И вот здесь особенно в дождливую погоду вот этот вот участок дороги не пройти, не проехать. Ни с колясками, ни на инвалидной коляске. Вот, стоят лужи по несколько дней. И людям приходится идти вот здесь вот, по обочине, а опираясь на вот эти вот деревья посаженные по краю дороги. Вот улица, пересечение улицы Островского и Степана Раза. Вот таким вот образом сделан ремонт асфальтового покрытия. Также, якобы, сделан ремонт, но не повсеместно. Видите? Ну Вот вторая заплатка. Это то же самое пересечение улицы. Положены нецелесообразно. Таким образом, ремонт бригада отметила сразу на двух улицах. Отсюда и название метода кот пометил. Я не буду проезжать результаты по другим улицам, так как боюсь встретить еще большую нелепость. И вот, считая такой инновационный метод дает право администрации утверждать, что был произведен ремонт асфальтового покрытия дорог по улицам Осровского и Степана Разина. Преимущество этого метода, код вот пометил над ямочным ремонтом, при минимальном бюджетном расходовании бюджетных денег.